Смотрим апартаменты в трех минутах от этого пляжа. Насыпной песок, облагороженная территория и приветливые люди. Все, что нужно для хорошего отдыха. Теперь 200 метров по пешеходной улице, затем переходим дорогу, и мы на месте. Здесь сетевой магазин для удобства отдыхающих и закрытая территория. За воротами тротуарная плитка, декоративные растения, лавочки и детские площадки в каждом дворе. Плюс зона воркаут, чтобы быть в форме. Теперь сами апартаменты, автоматические двери и, Керамогранит под ногами и лифт в каждом здании Лучшие виды, конечно, сверху Поэтому идем на пятый Лифт на этаж и парадная в светлых тонах Теперь заходим Здесь 50 квадратов с видом на море и Кавказские горы Апартаменты напротив 39 квадратных метров И виды там попроще Объект находится в границах федеральной территории Сириус На первой береговой линии В 280 метрах от моря Все коммуникации центральные Проходит ипотека Звоните